приветствую вас мои родные подписчики я рада быть сегодня снова с вами и это елена дегурова содружества и жителей и конечно же самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для козерогов и начну я не с прогноза как обычно а напомню о том что сейчас уникальный волшебный магический период коридора затмений коридора возможностей и мы приготовили для вас массу подарков ну во-первых это Запись встречи, где я давала полное описание, что такое затмение, как им воспользоваться, какие рекомендации в целом и для каждого знака зодиака. Также вы можете получить запись встречи о том, что такое энерго-вибрационные прогнозы, как они родились, чем они ценны, полезны и уникальны. Третий подарок – это энерговибрационная практика «Магнит для денег. Быстрые деньги», которая поможет вам уже сегодня начать привлекать деньги в свою жизнь легко и стать для них магнитом, мои родные. И четвертый подарок – это книга «Учебник по ремонту жизни». Это инструкция для вашего подсознания, для исполнения ваших желаний. Вы берете эту книгу, делаете раз, два, три, и ваши желания исполняются буквально молниеносно. Для того, чтобы получить все эти подарки, рекомендации, полезности и так далее, и так далее, вам необходимо попасть на наш канал в Ютубе. Если вы сейчас нас смотрите в социальных сетях, то когда вы наводите мышкой на видео, вы увидите в правом нижнем углу значок YouTube, нажимайте на него, и вы перейдете на наш канал. Чтобы быть всегда в курсе, чтобы не потерять наш канал, обязательно подписывайтесь, включайте колокольчик. И если вы считаете полезным то, что вы видите, и, в общем-то, сказать спасибо за подарки, вы, вы можете элементарно нажав на лайк, на пальчик вверх на сердечки и на репосты. Чем больше мы видим репостов и лайков, тем больше мы получаем от вас спасибо. Это ваш простой элементарный энергообмен. А мы продолжаем с вами дальше и еще один сюрприз мы уже около четырех лет проводим энерговибрационные сеансы настройки и я не выводила на достаточно широкий круг людей и делала это только для постоянных клиентов сейчас мои родные у вас уникальная возможность во первых мы делаем их эти сеансы в принципе групповыми то есть доступными для огромного количества людей во вторых именно в коридор затмения для того для того, чтобы вот просто ворваться в него, разбудить все свои ресурсы, все свои потенциалы и воспользоваться максимально всеми возможностями, мы будем проводить целых три потока по пять сеансов на каждую сферу вашей жизни, то есть каждый поток будет состоять из десяти сеансов, два сеанса в день, а подробнее вы узнаете там по ссылочке, и что туда будет входить, мы будем активировать вашу сферу здоровья, вашу тему отношений, вашу тему финансов, общий успех и вашу ваш гормон счастья для того чтобы получить все подарки узнать подробнее о сеансах и о том как туда записаться на льготных условиях и воспользоваться всеми возможностями еще раз напоминаю вы переходите на наш канал и уже там под видео будут все полезные ссылки и мы продолжаем сейчас прогноз этот прогноз для козерогов мои родные а вот козероги в течение этой недели могут испытывать дискомфорт от того, что... Желания не совпадают с вашими возможностями и речь в первую очередь идет о материальных желаниях и возможностях в идеале вам возможно хотелось бы купить ну например красивую модную одежду или шикарное ювелирное украшение однако ваши материальные запросы могут оказаться выше ваших финансовых возможностей степень неудовлетворенности может оказаться сильнее если вы решите провести шопинг еще и на выходных посидите дома или поезжайте, отдохните куда-то в тихое, спокойное место, а те товары, которые вам очень понравятся, вдруг могут быть вам не по карману, поэтому я рекомендую вам не дразнить себя соблазнами и отказаться от шопинга, особенно на выходные. И другая тема, о которой я хотела бы сказать, она связана с усилением вашего аппетита. Если проблема лишнего веса, она вам не чужда, то обратите на это особое внимание, а в противном случае вы можете сорваться, и съев в большом количестве сладости, например, последствия его вы можете увидеть в зеркале достаточно быстро, буквально молниеносно. А удачным это время будет для э, любых духовных практик, поэтому мы и проводим сеансы энерговибрационные. Также это полезно для направления, э, направ, направленность на самоконтроль, например, и успешно идет работа у фрилансеров, то есть люди, которые работают в свободном графике, в свободном темпе. Что же касаемо любви на эту неделю? Влюбленным козерогам стоит четко представлять себе, чем они готовы пожертвовать ради любви сейчас и в будущем. На этой неделе легко увлечься, но трудно будет остановиться, даже если вы будете четко понимать, что вы куда-то не туда идете. Повышается вероятность втянуться в роковую историю, выступить из, выпустить из рук штурвал и перестать управлять своими событиями. Чувства могут притаиться под лучиной дружественного интереса, и если в ваши планы не входит сближение, не стоит провоцировать партнера и давать ему ложные авансы. Не исключено, что вам придется продумать не только личную тактику, но и бюджет, и финансовые возможности. И, кстати, о финансах и карьере. Козероги на этой неделе преуспеют в той работе, которая требует тишины и уединения. Возможно, наиболее эффективной станет удаленная работа на дому в, именно в комфортных условиях. Возможно, вам предложат варианты для дополнительной подработки, также это будут Достаточно хорошие дни для оформления всевозможных льгот, выплат, компенсации и так далее. Ну, например, работодатель может оплатить вам стоимость путевки в санатории на лечение частично, либо полностью. Или если вы хотите какие-то льготы получить, в общем-то, положенные вам, то этой неделе это самое лучшее время, когда вы можете этим заняться. И с точки зрения принятия финансовых решений, это время, не очень благоприятная, воздержитесь от крупных покупок, и в целом лучше воздержаться от покупок, от крупных тем более. Ну что, мои родные, я желаю вам прекрасной недели, я желаю вам счастья не только на этой неделе, Скорее переходите по ссылочкам, забирайте подарки, регистрируйтесь, пока еще есть места на энерговибрационные сеансы. Мы рады будем вместе с вами проживать самое эффективное время уникального периода затмений. С вами была Елена Дегурова, Ирка жителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.